Я, говорят в Тишаминго, одноглазый дает 10 долларов, если спеть в консервную банку. Вот я сейчас себя чувствую вот таким певцом, поющим в консервную банку. И вообще каждый раз я испытываю это чувство, ведя прямые эфиры. Ну, вообще-то это отрывок из фильма, очень хорошего. Сейчас у нас, благо, очень много времени, можете его посмотреть. Это фильм «Братьев Коинов. «О, где же ты, брат?» Замечательно остроумный, очень, я бы сказал, музыкальный фильм. Ну, в общем, проведёте отличное время вспомнить еще заодно и «Одиссею Гомера». Ну, а мы с вами приступаем к нашей теме. Она сегодня у нас в большей степени философская, даже совсем философская. То есть вообще, в принципе, как себя вести в этой жизни, как бороться со стрессом. Но прежде чем мы начнём... Хочу поздравить одну часть нашей аудитории с Днем Космонавтики, а другую, меньшую часть аудитории, речь идет о наших слушателях из Европы с Пасхой, потому что у нас в Риме замечательный день Пасха, очень солнечный, теплый день, повсюду звонят колокола, так что если вы услышите колокольный звон, не удивляйтесь. Люди несут большие шоколадные яйца домой, в общем, все, в принципе, успокоились, свыклись с коронавирусом, понимают, что все не так страшно, что жизнь возвращается в свое русло, открываются магазины, карабинеры уже перестали злобствовать и не перестают к прохожим. Ну, в общем, жизнь в Риме вернулась в свою обычную колею, и я этому очень рад, потому что на самом деле это и есть главный способ бороться со стрессом, сохранять позитив, оптимизм и знать, что за всем... Тяжелым моментом, любым тяжелым моментом, стоит некий рациональный базис. Если ты его понимаешь, то для тебя этот момент перестает быть страшным. Возникает просто вопрос времени. Когда это кончится? Вот у нас время это кончилось. Я очень желаю, чтобы и у вас это, как можно скорее, завершилось. Ну а мы с вами переходим к той теме, которая была заявлена. О том, что такое стресс, как с ним бороться. Как могут помочь какие-то альтернативные методы, будь то занятия спортом, будь то питание, будь то развитие все позитивного мышления. Ну и, конечно же, какие-то элементы питания, либо в виде концентрированном биологически активной добавки к пище. Но сразу хочу сказать, что роль биологически активных добавок пищи здесь, конечно, гораздо более скромная нежели если бы мы с вами рассуждали об иммунитете, о заболеваниях сердца, о заболеваниях суставов, ну, то есть о большинстве хронических проблем, которые есть у современного человека, и где элементы питания и биологически активные добавки занимают ведущую роль, то здесь, конечно, главная роль принадлежит самому человеку. Как он, в принципе, может понять, что такое стресс, откуда он рождается, какие он последствия оказывает на организм и как с ним можно бороться. В основном это на самом деле вопрос воли и вопрос понимания. Вопрос рационального отношения к тому бессознательному, что рождается где-то в глубине нашего мозга и не дает нам спокойно жить. Вот как с коронавирусом. То есть как только вы переводите эту проблему в рациональную плоскость, вы начинаете понимать, что есть определенные цифры, есть определенные вещи, на которые ты лично можешь повлиять. И как только ты это начинаешь понимать, для тебя очень страшная, на первый взгляд, вещь перестает быть таковой. Вы ее дефрагментируете, и вы понимаете, как с ней жить, как себя вести и вообще как на нее реагировать. Вот это и есть, по сути дела, управление стрессом. Оно лежит в области, прежде всего, нашей головы, прежде всего, как мы сможем управлять стрессом. И вот в этом своем эфире, помимо рассказа о биологически активных добавках, которые есть у нас, о биологически активных компонентах пищи, которые влияют на готовность нашу противостоять стрессу или смягчать его воздействие, я, конечно, в большей степени буду говорить и о своем личном опыте, о своих личных наблюдениях, потому что ну, считаю, что я лично научился в большинстве случаев отлично контролировать стресс, и мне это на самом деле, во-первых, прибавляет годы жизни, а во-вторых, сохраняет здоровье. Потому что на самом деле хронический стресс – это одна из главных причин развития большинства хронических заболеваний, которые есть у современного человека. Но для начала давайте мы с вами вспомним, что такое стресс. Мы настолько привыкли к этому слову, что мы его упоминаем каждый раз, не задумываясь о том, что это такое. И все, однозначно, большинство людей, с которыми вы столкнетесь и поднимете тему стресса, однозначно присваивают этому слову абсолютно негативное значение. Хотя на самом деле в природе нет ничего плохого или хорошего. Природа вообще не склонна ни к плюсам, ни к минусам. Там все в балансе. Так вот, исходно сама идея стресса – это на самом деле огромный подарок вообще для животных и для человека в том числе. Вот острый стресс – Та совокупность реакций, которые организм проявляет в ответ на какой-то напрягающий фактор, в ответ на какую-то угрозу, это на самом деле идеальное благо, которое природа нам дала. Благодаря вот этим концентрированным реакциям стресса мы с вами и дожили до сегодняшнего дня. Давайте с вами приведем простой пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Самое Простая ситуация, описывающая, что такое острый стресс. Это ситуация, которая еще в начале 20 века знаменитым физиологом Уолтером Кенноном была описана. Это ситуация бей-беги. Ну То есть в природе. Представьте себе, львица охотится на зебру. У львицы стоит задача выжить и дать потомство. Она этого не сможет сделать, потому что ее преследует чувство голода. У нее острая ситуация выживания. Ей необходимо найти питательные ресурсы для того, чтобы продолжить свое существование, для того, чтобы дать потомство. Вот тот стресс, который стоит перед львицей. С противоположной стороны зебра у нее другая задача. Ей необходимо убежать от угрозы, сохранить свою жизнь, чтобы опять же остаться в живых и потом дать потомство. Вот две стороны бей-беги. И перед ними стоит одна задача – перед лицом смертельной угрозы каким-то образом выжить. И именно это и делает то самое, тот самый набор физиологических реакций, которые в этот момент и у львицы, и у зебры возникают. Они называются общим словом «стресс». Что делает стресс? Давайте разберем по полочкам. Как только возникла ситуация угрозы у того или у другого животного, Организм тут же выбрасывает в кровь огромное количество гормонов стресса. Прежде всего, это гормоны норадреналин, адреналин. Все вы их хорошо знаете. Мы их еще называем гормонами эмоций, гормонами драйва. И вторая часть – это гормоны тех же самых надпочечников, но это уже кортикостероидные гормоны. Это прежде всего кортизол и другие его родственники. И так в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса. Что они делают? Вообще зачем? В чем задача этих гормонов? Задача этих гормонов максимально активизировать те функции организма, которые необходимы для выживания. И с другой стороны, подавить все лишние функции на сегодня, на вот этот момент. Для того, чтобы сохранить баланс энергии и всю ее направить на выживание. Вот в сущности вся задача гормонов стресса. Итак, как только львица увидела зебру, и как только она начинает набирать скорость, она несется, бежит, она понимает, что это ее последний шанс выжить, в кровь выбрасывается огромное количество адреналина и огромное количество кортизола. Я сейчас буду называть только эти два гормона, хотя там много других родственников этих гормонов, которые делают ту же самую задачу. Что происходит в организме под влиянием этих гормонов? Во-первых, резко усиливается работа сердца. Она сердце начинает прокачивать гораздо больше крови. Резко повышается артериальное давление. За счет повышения артериального давления кровь под большим напором уходит в главные органы, которые отвечают за выживание. Прежде всего это мышцы. Итак, сердце начинает учащенно работать, прокачивает огромный объем крови, который невозможно представить в спокойном состоянии. Давление поднимается до зашкаливающих уровней. 200-250 мм сутного столба, благодаря чему кровь доходит до самых мелких мышечных волокон. Резко повышается активность работы мышц, и они начинают выполнять на одну единицу времени гораздо больший объем работы. Тут же включаются резервные источники получения энергии. Энергии организм начинает получать из самых сокровенных запасов, в том числе, например, из жировой ткани. вот В свободном состоянии организм жировую ткань никогда не тратит. А при состоянии стресса включаются каналы быстрого приключения энергии из жировой ткани, и организм получает огромное количество энергии для того, чтобы работали мышцы. Гормоны стресса влияют на, наш центральный, на нашу центральную нервную систему, на наш мозг. Они заставляют мозг работать максимально концентрированно. Они максимально повышают внимание, они максимально повышают фокус, они максимально повышают точность реакции головного мозга, они повышают его активность до запредельных уровней. То есть мозг человека или животного, находящегося в остром стрессе, выдает максимальное качество работы. Потому что ему нельзя ошибиться, ему нельзя совершить любое неточное движение, потому что он погибнет или не выживет. Что происходит со стороны иммунной системы? В кровь выбрасывается огромное количество иммунных клеток. Зачем? Потому что в этот момент выживания или избегания риска смерти животное или человек сталкивается с огромным риском инфекционного заражения, потому что травмы грязь, порезы, рваные раны, все это повышает огромный, все это делает риск инфицирования очень большим, и поэтому в кровь выбрасывается огромное количество иммунных клеток, которые в любой момент при проникновении инфекции могут ее нейтрализовать. Вот представили себе вот эту ситуацию, то есть Организм переходит в состояние максимального, максимального, максимальной эффективности. Коэффициент полезного действия мышц, сердца, головного мозга, иммунной системы выходит на максимальный уровень. Конечно, чтобы этого достичь, необходимо чем-то пожертвовать. и Поэтому гормоны стресса отключают все другие системы, которые для животного или человека в этот момент не нужны. Потому что они будут тратить энергию, а энергии и так не хватает. И поэтому отключается половая функция, отключается пищеварительная функция, отключается функция специфического иммунитета, то есть выработки антител. Потому что на, в этот момент это не нужно. В этот момент это просто отвлечение энергетических ресурсов. То есть все вторичные функции, которые не приводят к выживанию в данный конкретный момент времени, у человека под влиянием гормонов стресса отключаются. Они перестают работать. Помните, в свое время говорили о том, что стресс, хронический стресс у студентов вызывает язвенную болезнь? Но ну, это не совсем так, но в принципе в этом есть рациональное зерно. Вот это и есть проявление того, что гормоны стресса отключают работу пищеварительной системы. Она в этот момент времени ни животному, ни человеку не нужна. Вот что такое острый стресс. Это, по сути дела, реакция позволяющая свести в одну точку времени максимальное количество защитных функций организма. И это происходит под влиянием гормонов стресса. И благодаря этому львица настигает зебру и продолжает жизнь. Либо наоборот зебра убегает от львицы и благодаря этому сохраняет свою жизнь, продолжает потомство и может жить дальше. Вот что делает стресс в природе. И вообще откуда взялась вся эта идея стресса? По сути дела это огромное благо, благодаря которому мы можем максимально концентрировать все свои защитные функции. Но в природе понятие хронического стресса отсутствует. У животного, которое попало в состояние стресса, существует только два выхода. Первый выход. Оно достигнет своей цели, то есть либо найдет добычу, либо убежит от преследователя, и это благоприятный исход. И в результате этого цель выживания будет достигнута. И как только львица съедает первые куски мяса, у нее в кровь выбрасывается огромное количество эндорфинов, а это гормоны, которые наоборот блокируют действие гормонов стресса. То есть это естественные блокаторы гормонов стресса. Эндорфины выбрасываются в кровь, животное понимает, что все оно выжило, оно достигло своей цели. Эндорфины блокируют действие кортизола и адреналина, и все восстанавливается в обратное русло. Сердце перестает учащенно работать, сосуды расширяются, артериальное давление падает, мышцы начинают восстанавливаться, включаются другие органы и системы, которые раньше были отключены. Тем более, что сейчас они очень важны, потому что львица начинает переваривать это мясо. И буквально за считанные минуты, благодаря выбросу вот этих контр гормонов стресса, э эндорфинов, животное успокаивается и После этого оно абсолютно спокойное и благостное. К нему даже можно подойти, если кто был в Африке, тот это видел своими глазами, как животное вообще не реагирует ни на что. Все, оно сейчас восстанавливается. Это благоприятный исход. Неблагоприятный исход, это со стороны зебры. Это если тебя догнали. Все, наступила гибель. Дальше рассуждать о том, вреден стресс или не вреден, бесполезно. Животное погибло. То есть в природе выход из острого стресса, либо ты достиг своей цели и начинается процесс быстрого восстановления, такого же быстрого и стремительного, как и сам стресс. Либо вторая ситуация – ты просто погибаешь. У человека, конечно, не так. Человек как раз и стал заложником того, что он живет в абсолютно безопасной среде. И мы с вами сегодня находимся в абсолютно безопасной среде. И в принципе, по большому счету, нам сегодня набор вот этих реакций, которые мы называем стрессом, не нужен. Потому что мы в нашей повседневной жизни, по сути дела, не сталкиваемся с настоящими ситуациями выживания. Их нет. Мы живем в абсолютно спокойном, абсолютно защищенном мире. Мы живем в стерильных условиях. Вокруг нас нет никаких угрожающих моментов. По сути дела, состояние острого стресса, которое я вам сейчас описал, в организме человека должно было бы атрофироваться. Потому что мы с вами сегодня все как инкубаторские. Мы с вами живем в абсолютно тепличных условиях. Нам не нужны вот эти всплески. Нам не нужна вот эта пертурбация жизненных функций. Мы живем абсолютно спокойно. Почему же мы тогда страдаем от стресса? И почему у человека, который не испытывает практически никогда острых стрессов, Практически никогда. Бывают, конечно, случаи, но это в основном связано с какими-то экстремальными воздействиями или с людьми, которые специально ищут каких-то экстремальных воздействий. Я сейчас говорю в среднем про общую популяцию. У нас острого стресса нет, но мы с вами страдаем от хронического стресса. Давайте с вами разберемся, что происходит и почему формируется этот самый хронический стресс. Дело в том, что, несмотря на то, что физических воздействий на наш организм в нашей жизни очень мало, тем не менее, благодаря развитию мозга и благодаря тому, что через мозг у нас осуществляется большое количество разных социальных функций, связанных с работой, с семьей, с ответственностью за себя, за других, с какими-то экономическими и финансовыми вещами, через, нас, через наш мозг проходит огромное количество информации, которая очень часто может вызывать очень сильное раздражение в головном мозгу, которое очень часто может вызывать тревогу. Ну вот давайте с вами пофантазируем, что может вызывать тревогу у современного человека. Ну вот Самая простая ситуация – студент сдает очень важные экзамены, благодаря которым он получит тот или иной диплом, и соответственно от этого зависит, какую он работу получит, как у него сложится дальнейшая жизнь, какая у него будет зарплата и так далее. То есть студент в эти два месяца, когда он сдает экзамены и защищает дипломную работу, находится в состоянии очень мощного стресса, потому что в его головном мозгу сформировался сигнал тревоги, очень мощный сигнал тревоги. А сдам ли я эти экзамены или нет? А что будет после этого? А вдруг я все провалю? А вдруг я не защищу дипломную работу? И вот эта тревога два-три месяца подтачивает организм, она никуда не уходит. То есть смотрите, зебра пробежала. Или львица пробежала там 200-300 метров, ну, максимум километр. Все, стресс закончился, а тут два месяца. В голове острый очаг тревоги. Что будет? Или давайте возьмем обычную жизнь. Сталкиваются люди с каждым... Вот, например, сейчас. Вот случилась эпидемия коронавируса. А вдруг я заболею? И у людей, которые не подходят к этому рационально, в голове формируется очаг. Очаг очень мощного раздражения. А вдруг со мной случится эта страшная болезнь? Вы посмотрите, что говорят в социальных сетях, вы посмотрите, что показывают по телевизору. Это же ведь страшная вещь. Формируется этот очаг. Или давайте возьмем мирную жизнь. Как я буду выплачивать кредит? Как я буду выплачивать ипотеку? То же самое раздражение. Человек постоянно находится в состоянии вот этого раздражения, которое формируется где-то в головном мозгу. Таких случаев вы сами можете привести миллион. В жизни современного человека, который формально живет очень спокойной жизнью, потому что с точки зрения физической ему ничего не угрожает. Но вот с точки зрения психологической ему сегодня угрожает очень многое. Но точнее сказать, не угрожает. Это наша оценка того, что это угроза. Просто мы с вами живем совсем другой жизнью, нежели животные. У животных раздражители в основном связаны с темой выживания, с темой питания, с темой воспроизведения потомства. У нас, у человека, количество интересов резко расширилось, важность этих интересов резко возросла, и все эти интересы из тела переместились в мозг. И мы через мозг анализируем все эти вещи. И у каждого человека могут быть свои раздражающие вещи в этой жизни. Их очень много. И как только возникает какой-то стойкий очаг раздражения, связанные ли с финансовыми какими-то проблемами, со сдачей ли экзаменов, с вот этими вещами, например, связанными с боязнью за свое здоровье, например, вот сегодняшняя коронавирусная эпидемия. да? Любая вот эта внутренняя вещь, которая формируется в мозгу и формирует очень стойкий очаг напряжения, может и приводит к формированию хронического стресса. Вы скажете, а почему эти, казалось бы, психологические факторы, которые никак не связаны с нашим физическим телом, они вызывают такую же реакцию. И почему они переходят в хроническое состояние? Смотрите, мы с вами, как сознательные личности, очень молоды. Ну, сознательно человечество живет, ну, может быть, лет 10, 20, 30 тысяч, не больше. А вот всю предыдущую нашу историю, всю предыдущую нашу эволюцию мы были животными. А животное и мозг животного лишь на несколько процентов состоит из сознательной коры, наше серое вещество, которое отвечает вот за те умственные реакции, которые есть у нас, за то, что мы сознательные люди, за то, что мы homo sapiens. И на все остальные 90% это первобытный древний мозг животных. И именно он является превалирующим. И как только в мозгу возникает тревога, мозг не делает никакой дифференциации. Для него тревога – это значит опасность выживания. Вот смотрите, зебра, когда она пасется где-то на саваннах Африки и не видит никакой угрозы. А угроза у него исходит только от одной вещи. Либо угроза голода или жажды, либо угроза смерти, исходящей со стороны хищников. Вот Когда этих угроз нет, все остальное время зебра, с точки зрения головного мозга, пребывает в абсолютно спокойном состоянии. Электрическая активность мозга на нуле. Зебра ходит, ест траву, растет, производит потомство. В мозгу ничего не происходит. А как только возник стресс, вот сама угроза стресса, само ощущение стресса, в мозгу появляется тревога. Она дает импульс синтезу гормонов стресса. Так вот, у нас, сегодняшних с вами, мозг не видит разницы между тревогой, вызываемой угрозой жизни, и тревогой, вызываемой процентами по ипотеке. Для нашего древнего мозга вот это чувство раздражения, вот это чувство тревоги не имеет никакой разницы, откуда оно исходит. Действительно ли из физического тела, и действительно ли из реальной угрозы жизни, или из нашей воображаемой угрозы жизни. Для первобытного мозга разницы нет, а наша кора слишком тоненькая, чтобы повлиять на реакции первобытного мозга. И поэтому, когда у нас в связи с какой-то жизненной ситуацией возникает стойкая вот эта тревога внутренняя, вот этот стресс воспринимается мозгом ничем никак не иначе, как угроза жизни, как угроза выживанию. И он начинает в ответ на эту постоянную тревогу, на это постоянное нервное раздражение, выделять гормоны стресса. У любого человека, сдающего экзамены, беспокоящегося о кредите, беспокоящегося о коронавирусе, беспокоящегося о своих детях, о своих пожилых родителях, неважно, о чем он беспокоится, в этот момент повышается уровень гормонов стресса. Они начинают выделяться. Кортизол, адреналин постоянно, они, конечно, выделяются не в таком огромном объеме, как у зебры или у львицы, но они начинают выделяться в большом количестве постоянно. Смотрите, что происходит дальше. Вспомните, что делает гормоны стресса вот в эту критическую ситуацию. Например, разгоняют сердце, повышают артериальное давление, увеличивают частоту сердечных сокращений. В острой ситуации это чрезвычайно важно, потому что именно благодаря этому животное может спастись. А теперь возьмем городского человека, который беспокоится об экзаменах. Зачем ему вот это подострое напряжение сердечно-сосудистой системы? Представьте себе, что оно сохраняется годами. Вот кортизол и адреналин постоянно капают на сердце и сосуды. Что происходит со временем? Конечно, они начинают изнашиваться, потому что, смотрите, артериальное давление высокое, Сердце начинает активно работать, а мышцы при этом не работают, потому что мы, в отличие от зебры, сидим и думаем, ой, как тяжело, как же я сдам экзамены. Мышцы вообще не работают, а сердце – перегрузки. Конечно, если пройдет 10-20 лет такого стресса, то сердце начинает испытывать естественные процессы старения. Там накапливаются все факторы риска для формирования кардиологических заболеваний. Или давайте с вами возьмем, например, нашу иммунную систему. Да? В состоянии острого стресса происходит перераспределение между э, врожденным, неспецифическим иммунитетом и вторичным, э, приобретенным, специфическим иммунитетом. Помните, я говорил, что в состоянии острого стресса у животных самое важное победить быструю инфекцию, которая может проникнуть через э, травмы, раны, повреждения, которые в этой ситуации могут возникнуть. Соответственно, в кровь устремляется большое количество клеток врожденного иммунитета, которые действуют очень быстро, но они действуют абсолютно неизбирательно. То есть они убивают все подряд, что может сигнализировать об инфекции. В острой ситуации это оправдано. Нам необходимо любыми способами защититься от инфекции. А теперь представим городского человека. Вот он сидит. И боится коронавируса. А как мы понимаем, что для коронавируса чрезвычайно важна очень крепкая и надежная иммунная система. Вот он сидит и боится. Вот у него в голове уже второй месяц подряд очаг раздражения. Вот этот хронический стресс формировался. Он просыпается, и у него уже... Там все колодится внутри, а потом он открывает газету, он открывает какой-нибудь сайт, он смотрит телевизор, открывает соцсети, а там вываливается новая порция информации о каких-то страшных вещах, которые произошли за ночь, и у него начинает еще больше вот этот уровень стресса зашкаливать. Гормонов стресса становится все больше и больше. И что они делают? Они перераспределяют иммунитет в пользу, прежде всего, врожденного иммунитета, первой линии защиты и подавляет вторую линию защиты. А именно вторая линия защиты, специфическая линия защиты, которая отвечает за синтез антител, которая отвечает за точечное уничтожение вредителей, возбудителей различных инфекционных заболеваний, она подавляется. То есть наоборот, то, что нам в этой ситуации больше всего нужно, а нам нужны клетки специфического иммунитета, которые могут синтезировать антитела против коронавируса или любой другой вирусной инфекции, которая сейчас тоже может быть, они подавляются. Я уверен, что многие из вас в своей жизни сталкивались либо с препаратами кортикостероидных гормонов в виде таблеток, либо с различными кремами, которые тоже содержат кортикостероидные гормоны и используются для лечения каких-то аллергических кожных заболеваний. Так вот вам пример, что делают гормоны стресса, в частности, кортизол и его близкие родственники. Они подавляют иммунную систему второй линии. И поэтому у нас проходит аллергия. То есть, казалось бы, ну, хорошее внешнее проявление, да? Но если мы заглянем внутрь, мы увидим, что гормоны стресса, в частности, кортизол, обладают мощным иммуносупрессивным действием. Они подавляют специфический иммунитет, подавляют активность Б-лимфоцитов, подавляют э, с, э, скорость реакции синтеза антител. И вот мы сидим с, вот, с этим хроническим стрессом. Внутри нас огромное количество гормонов стресса. Мы боимся инфекции, а при этом за счет вот этого страха мы подавляем в себе самую главную, вторую линию защиты иммунитета. Вот что делает хронический стресс. Вот что делают гормоны стресса, которые в нас накапливаются и которые разрушают все вот те клетки. А потом давайте вспомним, в состоянии острого стресса помните, что часть органов и систем отключается. Они нам сейчас не нужны. Они нам сейчас не нужны, потому что они отвлекают на себя энергетические запасы. А теперь представьте хронический стресс у человека. Вот он сидит и боится. Сидит и боится, гормоны стресса синтезируются. Мало того, что они повреждают сердце, мало того, что они вредят непосредственно клеткам головного мозга, потому что они нарушают состояние отдыха в мозге, потому что там формируется постоянный очаг раздражение. мы не можем спокойно спать, а без спокойного сна клетки головного мозга никогда не будут восстанавливаться, они будут только погибать. Подавляется иммунная система, но плюс к этому еще подавляется работа пищеварительной системы, половой системы нарушается сильно энергетический обмен. И это продолжается не 20 минут, как у зебры или у льва, а это может продолжаться годами. Понимаете, что происходит? Вот такая невеселая ситуация у нас формируется в результате того, что мы не можем устранить вот это чувство тревоги. А чувство тревоги, еще раз напоминаю, нашим древним мозгом трактуется только однозначно. Угроза жизни. Если в мозге появилось чувство тревоги, это значит, что где-то на горизонте появилась угроза жизни. И значит, нужно срочно выбросить гормоны стресса, и значит, нужно срочно убежать от этой угрозы. Но мы-то с вами сидим дома, мы сидим на удобном диване, и нам некуда бежать, и у нас на горизонте нет видимых угроз нашей жизни. А эти угрозы они сформировались в мозгу благодаря тому, что... Мы не смогли их правильно разложить по полочкам. Мы не смогли их убрать. Вот смотрите, когда лев догнал зебру, или зебра убежала от льва, стресс заканчивается сам по себе, потому что угроза исчезла. Вот зебра убежала, смотрит, вокруг нет хищников. Все, она защитилась. И это все знак того, что тревога из головного мозга исчезает. Как только тревога исчезла, запускается тут же реакция восстановления после стресса. Вот как это действует в природе. То есть там э, э, все регулируется наличием угрозы. Есть угроза, есть стресс. Исчезла угроза, тут же стресс ушел. А в человеке Благодаря его очень сложной нервной системе и благодаря, чему, благодаря тому, что он не всегда может ей управлять, эта угроза может сохраняться годами. Вот эта угроза постоянно является источником вот этого хронического стресса, который подтачивает наши органы и системы, причем совершенно бессмысленно, потому что мы при этом не выполняем никакой защитной функции. Никакой защитной функции в работе сердца, никакой защитной функции в постоянном, раздражение головного мозга. Никакой защитной функции в перераспределении иммунных ресурсов для нас нет. Это нам ничем не помогает. Вот в чем проблема. То есть это, по сути дела, замкнутый круг. Мы бегаем по замкнутому кругу и не получаем никакого разрешения. И только усугубляется состояние нашего здоровья. Все хуже и хуже и хуже, потому что гормоны стресса все подтравливают, подтравливают, подтравливают. А мы не можем убрать тот исходный фактор, то чувство тревоги, которое вызывает их синтез. Соответственно, перед нами стоит задача, что делать в этой ситуации. И она, вот я не зря сказал, она из области философии, из области позитивного мышления, из области правильного отношения вообще к своим целям, к своим жизненным задачам и вообще к пониманию того, как устроен Наш головной мозг, как он функционирует и как им можно управлять. А им управлять можно. На то-то мы сознательные существа, что мы, обладая определенными знаниями, определенным упорством и определенным желанием достичь цели, можем научиться управлять своим мозгом. У нас с вами вот в этой ситуации только два выхода. Вот так уж сложилось в нашем сегодняшнем разговоре, что, рассуждая о стрессе, у нас всегда два выхода. Либо ты умер, либо ты спасся. В данном случае, к счастью, не об этих понятиях идет речь. Речь идет о двух вещах, которые нас могут защитить от вот этого хронического стресса. Или могут победить этот хронический стресс. Первое. Убрать хронический раздражитель. Второе заблокировать действие гормонов стресса. Другого нам не дано. Вот если мы хотим сохранить свое здоровье при наличии очень мощного очага раздражения, очень мощного очага психологического стресса, у нас только два выхода. Первое, мы научимся управлять этим очагом раздражения, и мы его уберем, либо второе, если первое невозможно, мы каким-то образом будем блокировать. Действия э, гормонов стресса. Хотя на самом деле вот это второе направление, оно не может считаться самостоятельным. Просто обычной блокадой гормонов стресса мы только, э, по сути дела, отдаляем решение проблемы. На самом деле правильный подход – это научиться и устранять очаг раздражения, и второй момент – использовать натуральные вещества, которые, блокируя гормоны стресса, могут нам помочь на протяжении того долгого пути пока мы будем учиться устранять или научаться или будем учиться управлять вот этими своими очагами раздражения то есть второй выход это по сути дела некий помощник но давайте с вами сразу поговорим о первом вы знаете это на самом деле тема целого прямого эфира ну что значит управлять своим стрессом мы много читаем различных статей, да, мы много слушаем выступлений специалистов по телевидению, все говорят, надо научиться управлять своим стрессом, не обращайте внимания на то, что вам предстоит выплата по ипотеке, научитесь управлять этим. Ну, вы понимаете, это слова очень трудно применимые в жизни. Ну что значит управлять? Как я могу управлять своим беспокойством, если я знаю, что через два месяца у меня главный экзамен в жизни? Как я могу это сделать? Вот что значит управлять? Говорят, надо себе проговаривать. Это, конечно, важно, но ты должен к этому относиться правильно. Друзья мои, я сам проходил через многие такие вещи. И я просто вот хочу обобщить некий личный опыт, который, с моей точки зрения, может вам очень сильно в этом смысле помочь. И еще раз повторяю, что все, что касается головного мозга, это вещь сугубо индивидуального. У каждого он устроен по-своему. И у каждого он функционирует по-своему. И у каждого он реагирует на свои методы и системы. Но чем больше вы накопите какого-то положительного опыта, тем быстрее вы придете к своему собственному, а, только для вас существующему, индивидуальному способу управления стрессом и управления вообще любыми тревожными, раздражающими факторами, которые формируются в нашем головном мозгу. Вот я вам сейчас приведу пример, который а, покажет достаточно на четком примере на понятной жизненной ситуации как, как может функционировать мозг и как он может управлять различными очагами раздражения, как он может естественным образом заглушать некие патологические тревожные сигналы он сам это может делать с вашей конечно помощью вот смотрите давайте с вами представим ребенка маленького ребенка, представили? У маленького ребенка мозг отличается тем, что он развивается, он быстро растет, в нем формируется очень много новых центров раздражения. Именно благодаря этому мозг растет. Кстати говоря, да, вы же понимаете, что чем больше ребенку дается разных раздражителей, связанных с разными каналами чувствительности, будь то мелкая моторика, будь то зрительные ощущения, будь то слуховые ощущения, будь то обонятельные ощущения, будь то встреча с как можно большим количеством новых вещей. Это развивает головной мозг. И вот головной мозг ребенка это идеальная вещь, к которой взрослый человек должен стремиться. А точнее сказать так, вот он не должен выходить из состояния Детство всю свою жизнь с точки зрения головного мозга. То есть его мозг должен постоянно быть пластичным. Что значит пластичный мозг маленького ребенка? Вот представьте себе, у ребенка, который выходит в мир, у него вокруг огромное количество раздражителей. Каждый раздражитель для него новый и каждый раздражитель для него очень интересный. И теперь представьте себе, что происходит. Вы сами это наблюдали миллион раз. У маленького ребенка сломалась любимая игрушка, все, катастрофа. Это вещь, которая для него означала почти всю жизнь. Это его любимая игрушка, она сломалась, все, трагедия жизни. Казалось бы, сформировался очаг такой мощной тревоги, такого мощного дистресса, такой мощной дисфории, что ребенок должен войти в состояние глубочайшего хронического стресса, все, игрушка непоправима. Быстро ее купить нельзя. Что делать? Все, ребенок сейчас войдет в состояние жуткого стресса, все, кошмар, начнут вырабатываться гормоны стресса, все. Но что происходит через полчаса? Через полчаса ребенок сам по себе отвлекается на какую-нибудь банальную вещь, например, муха на стекле. Все, для него возникла новая интересная вещь, новый очаг раздражения. Этот новый очаг раздражения начинает подавлять тот прежний очаг раздражения, который был в головном мозгу. Этот новый очаг раздражения связан с реакциями удовольствия, наоборот. То есть он видит муху, ему интересно, у него на, на лице улыбка, а это значит, что в кровь выделяются эндорфины, а эндорфины – это главные блокаторы гормона стресса. Все, благодаря этой пластичности, то, что еще полчаса назад казалось душевной травмой, и катастрофы всей жизни оно исчезло без следа он забыл про игрушку а через полчаса муха сменяется каким-нибудь цветком а потом чем-то еще а потом мы прочитали сказку а потом он сам что-то открыл вот этот пластичность мозга где постоянно формируются новые очаги интереса новые очаги раздражения они тут же подавляют прежние очаги дисфории неудовольствия и стресса вот почему ребенок никогда долго не зацикливается ни на чем, почему ребенок очень быстро отходит, мозг его развивается, и вот эти новые очаги подавляют старые очаги дисфории. А теперь представьте себе человека, особенно не сильно молодого, Обычно у среднего, друзья мои, я сейчас беру среднего человека, вот, который живет в обычном среднем провинциальном городе, который занят обычной средней профессией, у которого обычная маленькая квартира, обычная маленькая семья, обычные маленькие интересы. Вот представьте себе вот такого человека, что произошло на вот этом пути от ребенка до вот этого состояния. Количество по-настоящему важных вещей в головном мозге. С годами все снижается, снижается и снижается. Особенно, если человек не развивает мозг, не развивает другие интересы, не развивает другие задачи, которые для него очень важны и имеют какую-то ответственность. И ребенок, у которого сломалась любимая игрушка, отошел через полчаса и уже дальше с улыбкой осваивает мир – и теперь представьте его, сравните его с человеком, который вышел из дома и думает, ой, а выключил ли я утюг? И вот эта банальная вещь, выключил ли я утюг, превращается в мировую катастрофу. Потому что он не может ничем сбалансировать в своем головном мозгу вот эту раздражающую вещь. И она превращается в очаг хронического стресса. И пока он сидит дома в гостях, он вот так весь сжимается, и у него в голове только одно. Господи, может быть, я все же выключил этот утюг. Вспоминайте такую ситуацию? Вот это банальная ситуация разницы между пластическим мозгом, пластичным мозгом, развивающимся, с большим количеством очагов раздражения и, условно говоря, инволюционным мозгом, то есть мозгом, который уже завершает свой жизненный цикл, в котором очаги раздражения очень редкие, и они приобретают очаг характер катастрофический буквально. Поэтому моя, к вам, мое к вам обращение. У вас, вы должны стремиться к тому, чтобы у вас одновременно в жизни было несколько самых разных задач. Причем это не просто автоматический набор, каких-то вещей, вот я сейчас там рисую, вот я здесь пишу стихи, здесь я хожу на природу, здесь я там занимаюсь благотворительностью, здесь я занимаюсь чем-то еще. Это не автоматический и механистический набор каких-то функций. Все эти функции должны для вас одинаково быть важны. Вот здесь для меня семья. А вот здесь у меня работа, и она одинаково важна для меня, потому что она для меня интересна. И я прихожу туда, и я понимаю, что я там несу ответственность за других людей, и мне там интересно работать. И я от нее получаю позитивный заряд, потому что у кого-то стало получаться, кто-то вышел на новый какой-то доход, у кого-то что-то изменилось в жизни, и я от этого получаю подпитку. И теперь, смотрите, у меня случилось что-то в семье. Если у меня есть вот такая работа, я тут же переключаюсь, потому что тут возникла позитивная доминанта. Или, например, у меня что-то есть из внутреннего мира. Не знаю, там я пишу стихи, я пишу картины, но для меня это одинаково важно. Что-то где-то случилось, я начинаю уходить вот в этот свой внутренний мир, и он мне начинает давать очень мощную, позитивную подзарядку. Я начинаю получать позитивные эмоции, вслед за этим начинают синтезироваться эндорфины, я получаю результат. Все. Гормоны стресса заблокированы. Понимаете, чем больше в вашей жизни будет очень важных вещей, которые вы делаете, которые вам приносят истинный интерес, к которым вы действительно стремитесь, на которые вы можете отключиться, это очень сильно будет вам разгружать и нивелировать вот эти очаги раздражения. Вот когда меня часто спрашивают, почему я принял решение уехать в разгар коронавирусной инфекции сюда, в Рим, объясняю Причин много, очень разных, и очень, каждая из них очень важна. Вот я сейчас в контексте этого разговора приведу вам одну вещь. Вот представьте себе, вы сидите в карантине где-нибудь в каком-нибудь глухом провинциальном городке, вокруг серой хрущевки, над тобой серое небо. Как вы будете бороться вот с этим очагом страха, беспокойства и так далее. А теперь представьте себе, что вы каждый день выходите и увидите. Колизей, форма Августа, Санта Мария Маджоре. Вот эту вечную красоту, она вызывает в вас такой мощный эмоциональный импульс, она вызывает в вас такой мощный синтез эндорфинов, что для вас любые раздражающие страшные вещи, связанные с коронавирусом, с тем, как сейчас будет работать бизнес, потому что мы тоже не знаем, с тем, как сейчас будет развиваться экономика нашей страны, мы тоже этого не знаем. Но вот он появился, дополнительный очаг, который заглушает или притупляет интенсивность синтеза гормонов стресса, связанных с другими очагами. Понимаете? Вот я вам на простом примере показываю. Казалось бы, простая житейская вещь. Вы отвлекаетесь на красоту. На вечную, бесконечную красоту, которая вызывает у вас мощную позитивную обратную связь и синтез гормонов противодействующих гормонам стресса. Возьмите... Не знаю, искусство, если вы остались в городке, искусство, классическая музыка, живопись, она вызывает мощную позитивную перестройку в вашем организме. Вот я сейчас называю простые житейские вещи. Через них вы потом должны выйти на серьезные вещи, связанные с какой-то новой работой, с какими-то новыми интересами жизни, которые будут менять жизни других людей. И вот чем больше у вас будет таких интересов, тем меньше вы будете беспокоиться, что у вас включен утюг. Ну да, включен. Что дальше? Ну сгорит квартира в конце концов. Но у вас впереди огромное количество таких задач, которые своим значением подавляют любую вот эту отрицательную э, мотивировку. Любую. Вот это и есть борьба со стрессом. Вы, по сути дела, сохраняете в себе маленького ребенка, для которого в жизни очень много новых интересных вещей, в которых он находит мощную позитивную подоплеку, мощное позитивное подкрепление, а это синтез эндорфинов и это блокада гормонов стресса. Чем больше будет очагов раздражения в вашем мозгу, каждый из которых вы можете задействовать, тем легче вы будете управлять возникновением напряжения в каком-то из этих очагов. Случились проблемы на работе, вы ушли в семью, а там наоборот все хорошо. Случились проблемы в семье, ушли в искусство. Случились проблемы еще где-то, у вас много интересов, у вас много задач, которые формируют в мозгу очень мощные, позитивные каналы раздражения. Вот чем больше их будет, тем лучше. И наоборот, вы ведь знаете, как сознательный человек, что есть вещи, которые с вероятностью 90-99% вызовут в вас отрицательную э, мотивировку, которые вызовут в вас отрицательные эмоции. Ну что я имею в виду? Вот кто из вас сегодня смотрит телевизор? Ну, друзья мои, Но ну, давно понятно, что телевизор это в 99% случаев источник либо неверный, либо раздражающий, либо тяготящий вас информации. Зачем смотреть телевизор? Соцсети. Что вы получили такого из соцсетей в последнее время? Вы получили огромное позитивное подкрепление? Чаще всего нет, особенно сегодня. Ведь э, вспоминаю нашего великого поэта. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. И вот мы перемываем, сколько там гробов в Нью-Йорке сбросили в ров. И мы смотрим, и мы понимаем, мы вот идем к телефону или к телевизору, мы понимаем, что мы сейчас получим новый отрицательный очаг возбуждения, новую порцию гормонов стресса. И мы как зомби идем и нажимаем на кнопку «включить». Зачем? Вот, Друзья мои, вы как сознательный человек должны понимать, что вы из жизни должны убирать те раздражители, которые однозначно ведут к отрицательным эмоциям. И расширять в своем мозгу количество раздражителей, которые вызывают синтез гормонов, э -э -э -э, противодействующих стрессу, которые вызывают в вас позитивную мотивировку, которые заставляют вас чувствовать свободно и улыбаться, как того ребенка, который увидел муху на окне. Вот это и есть сознательное отношение к стрессу. Вы убираете все то, что вы своим сознанием, вы, к счастью, человек, вы знаете, что все эти соцсети, газеты, телевизор, СМИ – это источник отрицательной информации. Источник отрицательных новостей, которые вызовут в вас очевидные совершенно негативные очаг раздражения. Зачем? И наоборот расширяете количество позитивных очагов. Что еще можно делать? Друзья мои, спорт. Я понимаю, что сейчас коронавирусная коронавирусной изоляции о спорте говорить как-то немножко насмешливо, но вот я лично каждый день обязательно все равно, несмотря на то, что карбинеры ездят по улицам, прохожу от 6 до 10 километров, а иногда бегаю, если опять же позволяют карбинеры, а в последнее время они время позволяют это делать. Зачем я это делаю и почему это важно, особенно если вы понимаете, что сейчас стрессовая ситуация? Вспомните, опять же, состояние острого стресса. Выбрасывается огромное количество адреналина, он разгоняет кровь, кровь приходит в мышцы, мышцы сильно работают, потому что мы должны либо догнать жертву, либо убежать от хищника. Мышцы работают в огромном напряжении. И вот мы убежали, мы совершили мощную мышечную работу, мы убежали от опасности, все, наступил покой. И как только мышцы перестали работать, для организма это значит, что все, стресс закончился, угроза исчезла, надо отдохнуть и восстановиться. И он начинает синтезировать в кровь огромное количество эндорфина. Помните такое выражение? Гормоны, мышечная радость. Вот Мышечная радость это когда вы после сильной нагрузки спортивной чувствуете во всем теле такую истому и негу. Вот это и есть эндорфины. Они выделяются в организм за тем, чтобы заблокировать действие гормонов стресса и максимально быстро инициировать процесс восстановления. И вот когда вы испытали мощную физическую нагрузку, для вас все другие раздражающие вещи очень сильно притупляются. Вот хотите, ну те, кто, конечно, в форме в сильной, в хорошей форме физической, те, кто занимается спортом, Ходите, проведите эксперимент. Возник у вас с утра в голове мощный раздражающий импульс. Вот тут же идите в спортивный зал, ну, я сейчас не про коронавирусный период говорю а вообще, в принципе, или просто на улицу, в парк и куда-то. И пробегите ну, километров 10-20 в интенсивном быстром режиме. И вот когда вы пробежите эти 20 километров, вот сравните свое ощущение от вот этой раздражающей новости с тем, как это было утром, и как это будет после того, как вы это пробежите. Потому что эндорфины блокируют действие гормонов стресса, в том числе на головной мозг. Ведь по сути дела происходит ведь замкнутый порочный круг. Что делают гормоны стресса, если вы помните мое вступление, с головным мозгом? Они максимально повышают его активность. Максимально. Зачем? Мозг в состоянии стресса должен выдавать только точные, мощные реакции. Максимальная точность действия, максимальная точность импульсов, максимальная точность сигналов, максимальная концентрация внимания, максимальный фокус. Только в этом состоянии вы можете догнать жертву или убежать от хищника. И гормоны стресса мощно активизируют работу наших нейронов головного мозга, и он начинает работать в состоянии запредельной активации и запредельной концентрации внимания. Но вот, по сути дела, в состоянии стресса мы как шахматисты. Мы вот сидим и думаем, чтобы мы понимаем, что вот этот ход сейчас решает исход всей партии. И концентрация внимания, концентрация расчетов повышается до такой степени, что мозг пульсирует, Просто, если посмотреть энцефалограмму, пульсирует в таком бешеном ключе, как орган эпилептика. Мозг эпилептика, простите. Вот. Представили, да, как работает мозг в состоянии стресса? А теперь представьте нас с вами. Таких раздобревших людей, сидящих в квартире, давно не двигающихся, испытывающих вот этот страшный стресс, связанный с коронавирусом. Гормоны стресса выделяются, активизируют работу мозга его концентрация повышается запредельно, и на эту запредельную концентрацию накладываются повторно негативные эмоции. То есть расслабленный мозг пропустил бы их мимо и не воспринял бы. А вот этот болезненный, как нерв в стоматологическом кабинете оголенный, вот наш мозг вот так, такой же, вот он вот так пульсирует под влиянием гормонов стресса, а мы тут, а давай телевизор посмотрим, О -о -о -о -о -о. ой, нет, что-то не то, давай в соцсети заглянем, ой, там гробы опять где-то свалили. И вот он начинает вот эту информацию нагнетать, потому что он находится в воспаленном состоянии благодаря гормонам стресса. А благодаря тому, что он начинает э, раздражаться еще больше, гормона стресса становится еще больше. Вот он порочный круг. А тут мы вышли на тренировку, пробежали 20 километров, эндорфины выделились, воздействовали на мозг и притупили его активность. Все, мы в блаженном состоянии. Тут нам говорят, вы знаете, в Нью-Йорке что происходит? А мы говорим, ну, нет, не знаем. И все хорошо, эндорфины действуют. Вот он спорт как влияет, понимаете? А поэтому, друзья мои, первое, о чем мы с вами поговорили, это максимальное количество раздражающих, интересных для вас вещей должно быть в головном, мозге, в головном мозге. У вас должно быть огромное количество разных, очень важных для вас интересов. И вы должны уметь переключаться на эти разные интересы. И они должны не обязательно быть связаны, с, еще раз говорю, с какими-то глобальными жизненными целями. Новая работа, там, или там «я спасаю мир», или там что-то еще. Друзья мои, я еще раз вам говорю, что вот простые вещи, связанные с эстетикой, с красотой, с музыкой, с вещами, наслаждением природой той же самой. Они могут формировать в нас очень мощный очаг успокоения. Вот вы знаете, я сейчас смотрю картинки из Швеции, а вы знаете, наверное, что в Швеции не введен карантин до сих пор, и они избрали совсем другую тактику, и надо сказать, что пока все очень хорошо. И я смотрю, как идут стокгольмцы большими толпами по Стокгольму и смотрят, как цветет сакура. Я понимаю, что у них в голове формируется такой мощный выброс эндорфинов, что им никакой стресс не страшен. И тут еще бабушка надвое сказала, что лучше сидеть в квартире и бояться, но при этом с закрытыми форточками знать, что тебе не залетит коронавирус, или может быть лучше вот так, понимаете? У нас сейчас будет наш стандартный перерыв на 2 минуты, потому что наша консервная банка не может работать больше 1 часа. Мы сейчас делаем двухминутный перерыв и дальше с вами уже переходим к практическим вещам.